Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это продолжение шестой части урока Pineville. Итак, если Вы закроете Draw Mesh Tool, включите режим вертексов с помощью клавиши A, Вы можете велдить вертексы в реал-тайме. Часто возникает такой момент, когда все вертексы в определенном месте неудобно сразу велдить. Так как же пользоваться этим замечательным тулом? Достаточно навести курсор на вертекс, нажать Ctrl и W и затем указать точку, с которой мы хотим сделать велд. После чего отжать эти клавиши. Таким образом, Вы сможете быстро завелдить нужные точки, которые не вылдятся простым способом. Чтобы сколлапсить любое количество точек, Вы можете выделить их, зайти в Geometry, Command, and Tools и выбрать Collapse. Там же Вы можете найти стандартный Weld Tools, с которым тоже можно вылдить в разными способами. Когда этот Tool запущен, Вам не нужно нажимать комбинацию Ctrl и W, чтобы вылдить в в реал-тайме. Достаточно просто кликать на них и соединять. Для демонстрации следующей фичи я нащучу какой-нибудь круг. Затем добавлю сегменты, превращу в полигоны. Удалю центральный полигон и сделаю инцид наружу. И теперь, если Вы хотите соединить полигоны в центре не слева, а справа. Вам достаточно нажать пробел и у Вас поменяется направление гидов. Теперь давайте поговорим о ретопологии цилиндрических частей геометрии. Для того, чтобы начать чертить специальные гиды, Вам нужно кликнуть мышкой в пустом месте. Нажать Alt плюс пробел. Прочертить линию через такой объект и отжать все сжатые клавиши. Затем снова повторить те же действия, чтобы начертить второй гид. Теперь, чтобы соединить эти два гида, наводим курсор на любой из них, нажимаем среднюю кнопку мыши, наводим на противоположную и удерживая левую кнопку мыши, настраиваем количество сегментов. При этом, удерживая Ctrl, Вы можете контролировать количество сегментов по горизонтали, а Shift по вертикали. Допустим, Вы довольны таким результатом. Теперь важно отпустить Shift, если Вы его нажимали, как я сейчас и удерживая левую кнопку мыши, нажать Enter. Таким образом, Вы создадите топологию, которая привязывается не к камере, а к мешу. Давайте снова повторим это действие. Только в этот раз, сделаем больше сегментов. И теперь можно использовать два метода построения дальнейшей топологии. Первый метод. Просто добавляем еще несколько гидов. Затем на последнем нажимаем средней кнопкой мыши. Удерживая капслок, кликаем на остальных гидах и делаем соединение с полигональным объектом. Затем отводим мышку в данную область и нажимаем Ctrl-Shift. После чего отжимаем эти клавиши и shift настраиваем количество лупов по вертикали. Отжимаем SHIFT и не отпуская левую кнопку мыши, нажимаем ENTER. Для использования второго метода, сначала включаем привязку по EDGE. Затем два раза кликаем на любой из ребер полигональной поверхности и тянем в данном случае вверх. С помощью CTRL ALT настраиваем SCALE, затем нажимаем SHIFT. Чтобы начать новое построение. Снова настраиваем Scale и повторяем те же действия. И конечно же, не отпуская левую кнопку мыши, нажимаем Enter. Теперь давайте поговорим о симметрии.